Привет! С вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас с каталогом обоев от французского производителя Касселлио коллекция детских виниловых обоев на флизелиновой основе Прити Лили. Компания Касселлио занимается изготовлением обоев с 1974 года. Ее продукция, как правило, выполнена в классическом стиле. Фабрика, которая производит обои линии Касселлио, входит в структуру французской компании Текст Декор широко известной во всем мире. Создание серии виниловых обоев Касселлио было приурочено к 30-летию компании Text Decor. Таким образом, серия обоев Касселлио выпускается с 2004 года. Она основывается на современных тенденциях в моде и творческих инновациях. Это отражается даже в ее названии, ведь в переводе с французского языка «касселлио» соединение слов «касса» и хелио) означает «дом солнца». Коллекция коллекции виниловых обоев на флизелиновой основе при телели выбор модных обоев для детской комнаты перестал быть проблемой. Малиновые, сиреневые, зеленые, оранжевые обои так и напоминают набор художественных красок для детского творчества. Коллекция на стенах обоев Прити -ли -ли насчитывает несколько разнообразных сюжетных линий. Это и насыщенные яркие однотонные полотна, и нежные винтажные принты, интересная подача рисунков с бабочками, принты латинской прописью и даже стены из кирпича. Конечно, яркими однотонными обоями не стоит оклеивать все стены комнаты. Достаточно сделать акцент на одной части стены или отдельной стене. Разноцветные обои – это великолепные компаньоны к основным обоям. Их цвета и оттенки создадут гармонию в комнате и хорошее настроение у ребенка. Интересные детские обои с надписями, оригинальные обои с картой мира, изюминка которых цветы, и чудесные бордюры и панно. Выбор мотивов обоев для девочек в данной коллекции большой и на любой вкус. Для маленьких принцесс подойдут романтичные принты и порхающие нежные бабочки. Для волевых натур вдохновением станут яркие тона полотен. При этом некоторые из этих французских обоев для стен можно использовать даже для комнаты мальчика. Например, обои с изображениями геометрических орнаментов или домов. Современная технология производства обоев «Прити Лили» позволяет без особых усилий выполнить качественные ремонтные работы, касающиеся их поклейки. На стене обои будут выглядеть безупречно гладко, словно являясь частью поверхности стены. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что дизайнеры бренда «Касселио» потрудились не только над разнообразием палитры обоев, но и над качеством – от этапа поклейки на стены до непосредственно эксплуатации и службы. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.